В сегодняшнем видео я покажу вам, как заказать MasterCard от компании WaveScore для того, чтобы вы могли выводить ваши заработанные деньги. Вначале скажу о том, что эту карту могут заказать только те партнеры, которые перейдут на платный маркетинг под названием Контроллер медиа. Здесь этот раздел находится на странице бизнес. Переходим сюда и, то есть «Комиссионный». Здесь вы будете видеть статистику ваших заработанных денег, если вы будете в платном маркетинге, и нажимаем контроллер карт. Заходим на страницу commissions. На следующей странице мы нажимаем кнопочку order controller карт заказать данную карту. И переходим на платежную систему PropayPayments.com, которая нам предоставляет возможность заказать именную карту. Пока еще здесь стоит бывшее название компании ViewTracker. В скором будущем оно поменяется здесь на WaveScore, но это для вас не играет никакой роли. Вы сейчас можете свободно заказывать эту карту, которая нарисована. Возможно, вам придет ViewTracker, возможно, вам придет WaveScore. Это одно и то же. Здесь нам есть возможность сразу ввести юзернейм, но хочу сказать, что это будет только после того, как вы уже пройдете регистрацию и верификацию на данной платежной системе. Платежная система очень серьезная, очень строгая, нужно пройти верификацию ваших документов, я все вам покажу. Но если вы это все сделаете, то это будет супер возможность, потому что данная карта даст вам возможность выводить 1000 долларов в день. Да, вы не ослышались, поэтому зарабатывать вы сможете очень много и выводить также сможете очень много. Здесь вписывается username, но это уже после того, как вы будете здесь зарегистрированы и верифицированы. Пока у нас этого еще нет, мы переходим на регистрацию. Нам надо сделать регистрацию. Регистрация делается здесь, Sign Up. Нажимаем на Sign Up и смотрим внимательно. Здесь у нас выбор только английского и испанского. Вы можете, конечно, поставить на переводчик, но я не очень рекомендую, потому что переводчики иногда при регистрации дают сбои или ошибки. Поэтому делайте, как есть на английском, оставьте все как есть, просто смотрите пошагово, как это делаю я. Будете делать вместе с этим видео, если надо будет его останавливать, еще раз смотреть. Значит, вы выбираете здесь из списка вашу страну. Например, выбираем Россия. Переводится на следующую страницу. Так, что еще важно? Хочу сказать, что заказ карты стоит один раз в год 17 долларов 50 центов. Эти деньги вы будете проплачивать из вашей банковской карты, которая у вас сейчас имеется и э, с которой вы сможете оплатить данную сумму. Здесь вы видите регистрационная форма, которую вам нужно будет заполнить. First name — это ваше имя. Все пишем на английском языке. И правильно, как в паспорте. Fast name – ваше имя. Last name – это фамилия. Адрес номер один Не надо писать адрес номер два и 3 и так дальше. Пишите один адрес. Там, где адрес, вы пишите название улицы на английском. Название улицы и номер дома и квартиры, если она есть. Никаких не пишите ни там apartment, street, не обязательно. Просто название и номер. Да, и заполняем там, где звездочки. Это обязательно. Сити – это город. Название города. Провинция – тоже название города вашего областного. Если это, например, Московская область, пишите Москву просто. Постал-код – это индекс. Страна здесь будет по умолчанию уже выставлена, так как вы выбрали в предыдущей странице. Дальше. Эмейл-адрес пишите. Тот адрес email, который почту, которую вы давали на «Ютрекере», здесь тоже самое подтверждаете. Здесь, внимание, есть э, два э, телефона, лич, и с, домашний и мобильный. Можете давать и домашний и мобильный. Написано «Including country code», включая э, код страны. О плюсе ничего не пишет, пишет о э, коде страны. Значит, пишите вместе с кодом страны ваш телефон. Э, лично я писала один и тот же мобильный телефон и здесь, и здесь, и у меня все прошло. Теперь очень важное место дистрибьютор ID. Что это такое? Дистрибьютор ID: вы должны вписать тот номер, который вам даст компания. Чуть позже компания здесь проставит один дистрибьютор ID для всех, и он здесь будет высвечиваться. Пока его нет, я очень прошу: будьте внимательны, прежде чем перейти к данной регистрации, вы должны будете попросить в службе поддержки компании или напрямую написать с вашего e чтобы вам дали дистрибьютор ID для регистрации на системе Pro Pay Payment, написать письмо в саппорт, как его написать, я вам дам текст в этом видео, или же вы сможете попросить ваших вышестоящих спонсоров, они будут иметь, или в чатах мы выставим текст. Вот, Вы напишите и попросите, что вам дали дистрибьютор ID. Когда вам его пришлют, вы будете проставлять его здесь. Например, у меня это был VTR, это символы вьютрекера и номер определенный также будет у вас. И это уже будет считаться ваш username. Дальше вы проставляете дату вашего рождения, как здесь месяц, день, год. Вот так, два, две цифры месяц, две цифры день и две цифры, и четыре цифры год. Внимание, по-американским Законом вначале пишется месяц, а затем день. Не так, как у нас. И еще раз это подтверждаете. Дальше вам пишется phone access pin number. Это придумать. Здесь, если вы нажмете вот is this, то написано, что вы должны дать четырехзначный пин. Я этот пин сама придумала. Четыре цифры, и вы тоже четыре цифры свои. И здесь два раза его пропишите. Еще раз, внимание, все, что вы здесь будете писать, обязательно себе параллельно куда-то запишите. В вашу записную книжку, в ваш Word документ, не знаю, куда вы там записываете ваши данные, обязательно, на листочек, потому что эти данные важны. И здесь эта система очень строгая и при каждом входе будет вам задавать вопросы которые вы будете здесь сейчас прописывать в регистрации. Поэтому их надо сохранить, иначе вы не сможете зайти в ваш аккаунт. Дальше вы должны придумать пароль, причем пароль, применяя данные символы. То есть он должен быть непростый, он должен иметь обязательно одну заглавную букву, одну маленькую, обязательно иметь цифры от 0 до 9, какую-то цифру, да, хоть одну, и какой-то символ, вот эти четыре характерные значки должны быть обязательно. Остальное пишите, что хотите, и минимум 8 символов. Поняли, да? Значит, прописывайте этот пароль, еще раз прописывайте, обязательно себе куда-то записывайте. И теперь исследуем ниже, тоже очень-очень важно. Обязательно это все запишите. Здесь вам даются 3 вопроса, вернее, 3 возможности выбрать по одному вопросу и вписать ответы, и эти секретные вопросы-ответы будете знать только вы, поэтому обязательно где-то их запишите, и их будут вам задавать по очередности при входе, при каждом входе в аккаунт. Поэтому будьте очень внимательны, если вы где-то потеряете, вы не сможете так просто зайти в аккаунт, предупреждаю. Итак, Здесь, смотрите, если нажимаем на первый вопрос, есть ряд 20 вопросов, которые вы можете выбрать любой себе, тут на английском, разные вопросы. Если вы знаете английский и знаете, как написать ответ, выбирайте любые вопросы на ваше усмотрение и себе обязательно запишите и вопрос, и ответ. Если же вы не знаете английского, что я рекомендую сделать? Рекомендую здесь выбрать первый вопрос вот первый, который он здесь стоит. И неважно, что это для вас значит. Ну, например, what is your father middle name, это означает какое отчество вашего отца. Вы можете даже не знать перевода, вам не обязательно. Советую, выберите первый вопрос и напишите любой ответ. Неважно, даже если это неправильный ответ, главное, чтобы вы его знали. Ну, скажем, я напишу Олег. Да, это пишется легко. Здесь также мы пишем Олег, то есть два раза, два раза, да? Нас просит система, please рендер. Значит, запомнили? Перепишите себе этот первый вопрос и перепишите ответ. Ответ, вернее, я даю, вы свой придумайте и свой же запишите. Можно любое слово. Следуем дальше. Выбираем второй вопрос. Это потому, что вы не знаете английского, все знаете, выбираете свое. Повторяю. Значит, что у нас тут спрашивает? What is your first name of a favorite grandparent? Эм, какое имя у вашего любимого дедушки? Пишем, например, Иван. Хотя можем написать что угодно, да? И опять Иван, повторяем. И обязательно перепишите себе ответы. И третий вопрос, какой у нас там есть? What is your name of your favorite place? Э, как называется ваше любимое место? Ну, скажем, у меня Одесса, да, вот так же себе пишем, Одесса, нет, вернее, вы свое пишете. я к примеру, да, все, записали, три вопроса переписали и три ответа переписали, себе куда-то занесли, следуем дальше, здесь вписываете номер вашей карты, месяц и год, по две цифры, до какого числа она и года действительно, и здесь три цифры, которые секретный код на вашей карте с другой стороны. Следуем дальше. Так, additional accounts options. Здесь вы ставите точку yes, что вы соглашаетесь для получения prepaid mastercard от банка MetaBank, от системы ProPay, которая имеет 900 тысяч банкоматов по всему земному шару. И что вы будете ждать в течение 4 недель для получения вашей карты после того, как пройдете верификацию, активацию. И сделайте активацию в конце этой карты. И здесь вы также ставите птичку «Legal Information», что вы прочитали, все сделали, все поняли правильно и соглашаетесь со всеми условиями компании. И нажимаем «Submit». На следующей странице вам система напишет Sign Up Process Complete. То есть пройдите последние шаги и поздравляем вас с успешной регистрацией. Вы сделали успешную регистрацию, но вам еще нужно сделать последний шаг. Это послать документы для верификации на email exceptionspropay.com с вашего email, с того email, с той почты, которую вы давали здесь при регистрации. Итак, что нужно послать? Послать нужно ваш копия вашего паспорта или, или любого другого документа. Может быть это водительское удостоверение или другое удостоверение вашей личности. Но обязательно должна быть фотография на нем. И естественно не документ. И второй документ это квитанцию об оплате, любой оплате чего-либо, где будет указано ваше имя, ваша фамилия, так как вы здесь давали. При регистрации и ваш адрес, это может быть или квитанция, это может быть свидетельство о рождении, о супружестве или о разводе, о документе из банка, что угодно. Главное, чтобы там было ваше имя, фамилия и ваш адрес. Все это было не меньше, чем три месяца, чтобы не было просрочено. По крайней мере, меня так требовали. Вот, и вы посылаете на этот email, и после этого, по крайней мере, я ждала один день, в течение одного дня мне это все утвердили. Вот, это не так сложно, главное все сделать правильно. Итак, что мы делаем? Здесь вы вводите username, то есть тот дистрибьютор ID, о котором я вам говорила, который вам прислал саппорт, VTR, вот символы VTR, помните, большие, и ваш номер. Вот здесь уже его вводите. Это будет постоянный ваш юзернейм или логин для входа в систему ProPay. И нажимаете Continue. Продолжить. На следующей странице вас будут задавать вам вопрос один из тех трех которые вы записывали при регистрации помните вот здесь например третий В следующий раз вас могут спросить первый или второй вот поэтому найдите их и впишите ответ например здесь третий вопрос какой ваше любимое имя мы писали какой-то там ответ одесса я писала вот что что вы писали здесь вписывайте и нажимаете submit и следующее это паспорт пароль тот пароль Сложный, который вы тоже давали при регистрации, обязательно его храните. Здесь пишите и ставите логин. Можете поставить птичку, чтобы ваш компьютер запомнил, и вы, чтобы вы не выделили каждый раз. И на следующей странице предупреждение, еще внимание, что ваш аккаунт будет полностью активный, вам пишет система, после того, как вы предоставите данные документы. То есть то, о чем я говорила. Два документа. Копия паспорта, например, и ваши квитанция. И вам потом пришлет компания письмо, что все, вы прошли, поздравляем, вы прошли верификацию. И тогда вы можете уже свободно заходить в ваш аккаунт. И просто будете ждать карту. Нажимаем дальше continue. И вот вы уже в аккаунте. Здесь вы будете видеть деньги Они будут сами переводиться, когда у вас уже все будет в порядке. Вы пройдете верификацию документов и вам напишет email система. Вот такой вот email, например, мне прислали, что ваши документы утверждены. В течение 2-4 недель вы получите карту на ваш домашний адрес, тот, который вы указывали И когда только вы получите эту карту, вы еще раз зайдете в аккаунт сюда и Просто сделайте ее активацию, то есть там введете номер карты и нажмите ОК, и оно активируется. И все, и тогда вы можете свободно выводить ваши заработанные деньги с бесплатного аккаунта из платного аккаунта ViewTracker где угодно, хоть в Африке сидите, главное, чтобы был интернет и главное, чтобы вы зарабатывали деньги и наслаждайтесь супер система, очень защищенная система и отличная MasterCard просто финансовая свобода. А теперь внимание, я хочу вам показать, какое письмо вы должны будете послать в компанию. Вот пример образец этого письма. Как я писала, можно писать по-своему, если вы знаете английский, или на переводчике, нет проблем. Главное, на вот эти два имейла пошлите ваше письмо с тем, что вы уже сделали регистрацию и просите, чтобы вам подтвердили ваши документы. После того, как вы пройдете успешную верификацию и вам придет письмо на почту от службы про ProPayment Системы с поздравлением, что ваша верификация прошла и ждите карту на ваш почтовый адрес в течение 2 четырех недель. Вы заходите опять на страницу бизнес в раздел комиссионный. И тут ниже ордера, где ваши да, данные контроллер карты, вписывайте ваш username от Propayment системы. Помните тот, что вы заказывали в саппорте, И ваш Propay email адрес. То есть тот email которые вы давали при регистрации на платежной системе. Я думаю, что вы давали тот же, что и на WaveScore при регистрации. И нажимаете слово Update, сохранить. Все. Здесь данные ваши будут сохраняться в кабинете. И на вашу карту каждую пятницу система Propayment будет переводить заработанные вами деньги.